Stop, Антарктида – это самое необычное и неизведанное место. Почему люди пытаются дойти до этих мест по одной маленькой причине – они знают, что в этих местах находится Атлантида. Поглубже, если сравнивать льды, то там есть плюс 25, но это место для жизни. Но вы не знаете суть того, что происходит здесь. Группа ученых пытается всегда разгадать эти места, но одним днем они перестали исследовать эти места. Никто не знает причину и почему ученые не хотят говорить про эти места. Они очень опасны. Не потому что там холодно и голодно, а потому что, зная то, что творится там, и то, что вы сейчас видите, это необычное попало всем на экран эти кадры были сделаны норвежскими учеными они знают где выход где вход но суть в том что это необычная стена Да стена к атлантам но посмотрите теперь что происходит по всему миру останки тех времени которые осталось еще другой цивилизации а именно атлантов мы видим с вами в санкт-петербурге в греции в египте. Атланты жили на нашей планете миллион лет назад. И постройки дают о себе знать. Великаны, которые оставили после себя цивилизацию, построек, которые вы сейчас видите в Санкт-Петербурге, а именно огромные стелы, огромные врата и огромные окна. Как вы думаете, это для людей строилось? Нет, конечно. Но никто из вас не знает правдивость того, что произойдет скоро. Посмотрите этот необычный видеосюжет, а мы с вами продолжим дальше. Но почему это все так происходит? Да, ученые боятся говорить правду о том, что в этих местах есть правда. Группа ученых, которые побывала здесь, не только из России, не только из Англии, из США, а во всех, можно сказать, моментах ученых, которые именно были в этих местах, просто-напросто была нелепая смерть. Не знаю, как вы, дорогие друзья, но у каждого была своя цель. Они могли сказать правду про то, что эти места существуют. Но посмотрите теперь на то, что случилось с этими людьми. Каждый умер не своей смертью. Но это очень интересно. Кому выгодно то, что они занимались этими местами, не просто так. Все, кто побывал и в этих местах и узнал правду, вернулись, но они рассказали правду. Они все погибли по многим причинам. И объяснить эту необычную смертность никто не может. Зачем? Это место нужна другим властителям, если зная правда о том, что эти места проклятые. Теперь я понимаю, почему множество чиновников всегда посещали эти места. От, взять от президента до других политиков. Эти места не просто интересные, они знают, что эти места существуют. Но почему группа ученых Могли рассказать, но не смогли это сделать. Все очень просто, но перед этим досмотрите этот необычный момент, который также был заснят. Удивительно, но ученые могли рассказать правду, но им угрожали. Кто, никто не знает. Не только эти места охраняемые, но и есть НЛО, которые защищают от всех, можно сказать, гостей. Вы видите кадры, как один летчик пролетает, можно сказать, великую стену, а именно ледяную. Мы с вами привыкли видеть только ту поверхность, которую... Она закрыта. Но почему люди считают несуществующим? Нет, это не Солнце. Во многих случаях вы подумали, что это Солнце. Это неопознанный летающий объект очень огромного типа. Охраняет эти врата. Вы уже видели множество НЛО. Но то, что вы сейчас видите, этот необычный яркий свет, который не только охраняет, но отгоняет множество Людей. Это место, которое пустынно, холодное. Никто не сможет дойти пешком, но удавалось и тем, кто доходили. Не так давно 10 ученых из Кореи нашли вход. Да, они нашли, и вы не поверите, что с ними случилось. Нашли только двух, а остальных просто что-то утащило. Один еле живой и полумертвый, можно сказать, также человек, рассказали, что на них напали дискообразные летающие объекты. Восемь человек просто утащило, а двоих просто-напросто голодных и холодных со спутника Сос их еле нашли голландские ученые и военные. Что на самом деле с ними случилось, никто не может. Рассказать. Но то, что вы сейчас узнаете, они засняли, вы не поверите своим глазам. Посмотрите эти необычные врата, которые есть на самом деле. Эти кадры были сделаны корейскими учеными. Они нашли, как врата открываются, и оттуда вылетает неопознанный летающий объект. Никто не мог поверить, что врата – это не, на... не в льдах, а под водой. Всем было страшно видеть ту картину, когда за ними прилетели неопознанные летающие объекты и начали нападать. И только удалось еле спастись как вы думаете о том что вы сейчас видите также фейк или реальность того что происходит атлантида существует и птицы также есть там вы видите кадры которые также удивились во многих других случаях как может минус 60 жить птицы правильно под водой и туннели находится под землей огромный город Атлантида. И там не важно, кто охраняет. Говорят, что это место проклятыми. Во многих других случаях люди сюда боятся ходить. Теперь понятно, почему случилась с ними такая неизбежность и потери того, что мы с вами видим. Не думайте, что сказки были сказками. Реальность того, что все рассказы, истории – это реальность. Теперь я сам стал понимать прекрасно, что мир – это не тот, который я думал. И вокруг нас просто живет та схема, которая называется «Матрица». Думайте, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а с вами был тайна и